Добрый день, дорогие гости и подписчики моего канала. Сегодня мы с вами рассмотрим разновидности 50 рублей 1993 года. В 1993 году по сравнению с 1992 годом инфляция составила почти 900%. В такой ситуации чекание бометаллической 50-рублевки стало убыточным. Стоимость производства бометаллической монеты была выше ее номинала. По этой причине металл был заменен на э, дешевый. И дешевым металлом в то время являлась бронза. Бронза обладает не магнитными качествами, и она характерна желтым цветом. Немагнитные полтинники 1993 года выпускались на обоих монетных дворах. Они имеют рифленый гурт, прерывисто-рубчатый. В зависимости от места производства может стоять монограмма Ленинградского монетного двора или Московского монетного двора. Кроме клейма фабрики, московские экземпляры легко отличить по цифре 3 в дате выпуска. Тройка на московских монетах имеет засечки, а тройка Ленинградских Ленинградского монетного двора изображена с закругленной верхней частью. У питерского немагнитного полтинника есть два разновида по типу штемпеля, с узкими и широкими перьями на крыльях орла, но встречаемость обоих разновидности примерно одинаковая, поэтому существенная ширина перьев на стоимость не влияет. Цена 50 рублей 1993 года Ленинградского монетного двора составляет около 10 рублей. Московский экземпляры дороже. В каталогах их цена разница от 10 до 100 рублей. Мы говорили с вами о немагнитных монетах, теперь пришло время приступить к магнитным монетам. В 1995 году был сделан дополнительный выпуск 50 рублевых монет образца 1993 года на стальных заготовках, которые покрывались латунью. Это было сделано с целью еще большего удешевления производства. Монеты стали обладать магнитными свойствами, отличить их легко по гладкому гурту. И пришло время к последней разновидности – это монеты из биметалла. Биметаллическая монета 50 рублей, датированная 1993 годом Ленинградского монетного двора, считалась долгое время мифом. счет этого не было мнения, пока осенью 2008 года она не была выставлена на продажу на аукционе монеты и медали. Тогда она продалась за 190 тысяч рублей. Эта монета встречается крайне редко. Ее можно найти только в некоторых питерских монетных наборах улучшенного качества за 1992 год. Всего лишь известно о выпуске только 15 таких наборов. Для ее чеканки ошибочно использованы оборотные штемпе с датой 1993. Последний раз такой редкий биметаллический полтинник выставлялся на продажу на аукционе в 2015 году с оценкой в 300 тысяч рублей. Но покупателей на него так и не нашлось. Ну что ж, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравилось это видео. Также не забывайте делиться с друзьями, чтобы они узнавали новую информацию о монетах и увлекались нумизматикой, так как нумизматикой сейчас увлекается довольно мало людей в нашем современном обществе. А с вами был Иван Нумизмат, я с вами не прощаюсь, увидимся в новых видео, до новых встреч!